В общем, то, что я извлек из старого жесткого диска. Сам, сам движок оказался, ну, он маломощный, и деваться ему некуда. Значит, тут у нас обмотки. Ну, меди в них ничего, всего ничего. Вот здесь вот есть втулочка. Вот по краю магнит. По краю магнит это алюминиевая втулка в ней из нее я извлек два подшипника очень хороших и оську к ним оська имеет один винт вот с этой только стороны винт шайба к нему оська стальная подшипники очень хорошие Диаметр подшипников, сейчас скажу, сейчас скажу диаметр подшипников. Диаметр подшипников у нас 13 мм понаружи и 5 мм внутренний. Ну, соответственно, оська 5 мм. Нас. Потом я извлек из вот этой вот детали, из вот этой вот детали, из поводка, вот этого вот, я извлек тоже два подшипника, оську и втулку. Здесь втулка стальная, в отличие от вот этой вот алюминиевой втулки, которая в принципе никуда не идет. Здесь стальная втулка. Здесь тоже два подшипника наружный диаметр сейчас скажу наружный диаметр 8 миллиметров внутренний диаметр внутренний диаметр 5 миллиметров соответственно оська 5 миллиметров ну крышка кучка винтов часть из которых с крестами часть из которых с шестигранником внутренним шайбочка потом это шумоизоляция которую можно в принципе что-то из нее вырезать где-то подложить и два соответственно магнита неодимовых вот это вот то что этот как, вот то что можно извлечь Сама плата вот эта, вот ценности для меня не представляет, я не электронщик. Поэтому я понятия не имею, что с нее можно выколупать интересного. В общем, вот, так, вот такой у меня получился улов. Вот еще шлейф, но он тоже малоприменимый для меня. Ну, две пластмасски. И, судя по всему, это поглотитель влаги. Ну вот это то, то, что можно извлечь. Соответственно, я вот это вот извлеку. Это пойдет на алюминий. Это тут тоже все пойдет на алюминий. Ну и все, и на этом все больше интересных запчастей, как для меня-то нету. В общем, вот это вот самое ценное, как я вижу, это э, два неодимовых магнита. И четыре э, подшипника э, с двумя осями хорошими, с одной втулкой. Ну, можно, в принципе, алюминиевую втулку тоже извлечь, ну, как бы, я не знаю. И здесь, э, так, ну, такой себе э, магнит, как сказать, он-то он держит, но... Ну... Такое, такое, можно куда-то использовать, но как извлечь этот кольцевой магнит, вот тут вот находящийся по кругу, вот тут он по кругу, как его извлечь, я не знаю, он сильно хрупкий, слишком хрупкий, как для меня. В общем, вот, вот такая, такие запчасти получились. Ну, может кому-то тоже подшипники будут интересны. Ну, спасибо за внимание.